И любя одного человека до конца, вы именем его будете служить миллионам. И любя побеждает тот, кто живет в вечном. А вечность это и есть энергия безусловной любви Творца. И вот знаете, как призыв такой звучит. Любя, побеждай, побеждай именно любя. Поэтому надо готовиться всем нам не к жертве, не к борьбе, а к единственной задаче любить и быть верным своему делу и любви до конца.